Поиграла какое-то время на карте Резиденция еще на ПТС сервере, и честно сказать, эта карта будет не менее популярна, чем карта Вилла на данный момент. В этом видео помимо довольно-таки подробного разбора карты, разбора тактик, я покажу вам еще один офигенный прокид, с помощью которого можно будет легко взрывать врага, можно сказать, на выходе со своей респы. А я-то знаю, как мы любим такие прокиды, ведь халявные фраги еще никому не мешали. Всем привет, с вами Гриф, и начать я хотел бы с разбора основных тактик, ведь многие, я уверен, просто не знают, куда бежать на этой карте, и это нормально, потому что карта новая, и к ней нужно немножечко привыкнуть. Итак, у нас сторона атаки, и наша задача проникнуть незамеченным на территорию врага. Меньше всего смотрят именно вот эти правые дальние ворота, их взрывайте в первую очередь и проходите. Если повезет, обойдете врага со спины, но дальше решайте, что делать и там уже по ситуации. Кстати, здесь я решил подняться сразу к пленту, но мне немножко не повезло. И это еще не все. Вариант номер два. Также взрываем ворота, но сейчас проходим нарез по врага и обходим уже с другой стороны. Разумеется, без встречи с врагом здесь не обойтись, но это не проблема. Здесь мне удалось обойти врага и разминировать бомбу прямо у них за спиной. Все та же сторона атаки, но теперь мы бежим по левому флангу. Взрываем сразу же ворота. Обязательно заранее прокидываем дым на длину, потому что там запросто могут стоять снайпера в прицелах. Ну и разумеется, пробуем атаковать прямо через дым. Вот они, наши снайпера. Ну а дальше можно обходить как вам угодно, если дыма уже нету, ловим какого-нибудь снайпера и точно так же проходим. И вот он тот самый вход, через который я заходил на плент в прошлый раз. Но теперь мне повезло гораздо больше. Едем дальше, сейчас будем пробовать пробегать прямо через главные ворота, благо сразу после взрыва никаких снайперов мы не встретим, как это было на вилле. И вот что интересно, если это первый раунд, можно прямо сразу же забежать на плент и очень быстро разминировать бомбу, пока никто не видит. Здесь очень удачно установили этот кейс прямо передо мной, штурмовик меня стрелял, но сейчас он ничего сделать не может. Ну а теперь представьте, что же будет, если вы играете инженером и в самом первом раунде также пробежите к пленту. Вот они, защитники, бегают и совершенно не смотрят за плентом. Ну вот мы и на стороне защиты, что делать тут, куда бежать, сейчас покажу. И самая простая, пожалуй, тактика для такого раунда Просто оставаться около плента и смотреть за основными точками подхода врага Как правило, в начале раунда это мостик и, конечно же, этот коридор Через который я прошлый раз благополучно проходил к бомбе Итак, мы уже практически подошли к самой интересной части этого видео но перед этим, совместно с официальным каналом Warface, мы запускаем конкурс на два пин-кода 16 f 3 и Цеза Скорпион на 30 дней. Для участия нужно всего лишь подписаться на мой канал, также на канал Warface, ну и оставить комментарий под этим видео, это обязательно. Ну а итоги уже в следующем видео, ну а мы продолжаем. После начала раунда сразу же пробегаем через плент, наша цель немного поджать врагов, подсадившихся со своей респы, для этого нам нужно будет пробежать на мостик. Если все получается, конечно же, можно обойти врага со спины. Но если честно, спрыгивать даже не обязательно. И просто вставь на место этого штурмовика, мы сможем контролить почти весь левый фланг. Ну а теперь показываю тот самый прокид, о котором я говорил в самом начале этого видео, поднимаемся по лестнице, встаем на этот угол и прямо в прыжке запускаем под ствол примерно по такой траектории, взрывается он напротив нас за воротами в, как раз в том месте, где враги ожидают активации заряда, поэтому можно сделать даже гренадер. Ну если вам нравятся такие видео, значит я буду делать их чаще, поэтому подписывайтесь на канал, ну и про колокольчик не забывайте, сами знаете почему.